Всем привет! Я приветствую вас на канале Life is Good. В некоторых видео я говорил о том, что многие люди не обращают внимания на знаки судьбы или просто не придают никакого значения. И сегодня я хочу поговорить и рассказать вам именно о знаках судьбы, в этом видео вы узнаете, что такое знаки судьбы, как их читать, как понимать, как научиться видеть и расшифровывать, как распознать их и воспользоваться полученной от высших сил информацией. Каждый человек – отчасти экстрасенс, и каждый имеет право выбирать, пользоваться ли врожденными способностями и подсказками от незримых наставников. Сегодня мы разберем очень, но очень много ситуаций, и поверьте, это будет самая малость из всевозможных знаков. Это как одна песчинка на огромном пляже судьбы. Пожалуй, это будет самое долгое и самое длинное видео. Я надеюсь, что вы досмотрите его до конца, потому что в этом видео содержится очень много важной информации. Заполнить видео контент в данном видео будет очень сложным, поэтому я предлагаю вам наслаждаться прекрасными и красивыми местами на нашей планете. Пристегивайтесь и полетели! Откуда берутся знаки судьбы? Многие люди не только не могут разгадывать знаки судьбы, но и не знают, откуда они берутся. Наша жизнь устроена слишком сложно и трудно понять, когда с нами произойдет что-то важное и в какой момент нам придется принять важное решение. В первую очередь, умершие родственники способны посылать нам знаки. Как правило, их души являются нам во снах и рассказывают о том, что произойдет с нами в будущем или предупреждают нас о предстоящих проблемах и опасностях. Не каждый человек придает значение подобным сновидениям. Однако, не нужно забывать, что наши близкие даже после смерти тесно связаны с нами. Нашей жизнью. Поэтому именно они имеют возможность узнать о нашей жизни и будущем, и тем самым уберечь нас от неприятностей. Даже атеисты, которые не верят в существование высших сил, обращают внимание на подсказки судьбы. Исходя из атеистической теории, существует высшее Я, которое занимает роль нашего ангела-хранителя, наставника и помощника. Оно способствует предвидеть будущее и может сообщить нам о нем любыми способами. В этом случае лучше всего обращать внимание на Случайности и перемены в вашей жизни. Большинство из них могут быть сигналами судьбы, некоторые очень тяжелыми, такие как потеря близких и очень близких людей. Это очень тяжело, я знаю это не понаслышке. Когда это происходит с кем-то, мы не придаем никакого значения, главное не у нас и не с нами. А когда этот день приходит, то боль не утихает и никогда не утихнет. Она даже не притупится, вы просто привыкнете к ней. К этому невозможно подготовиться и быть готовым. В этом тоже есть знаки. На все воля Всевышнего. Судьба может посылать нам знаки даже через окружающих людей. Если представитель противоположного пола оказывает вам внимание, возможно, это говорит о ближайших переменах в личной жизни. Если на улице вы столкнулись с человеком, который вам неприятен, значит, скоро в вашей жизни может произойти неблагоприятное событие. Теплая беседа с незнакомцем может быть знаком о том, что у вас появится новый друг. Более чем логично, но не придаем этому никакого значения. Для чего Вселенная посылает знаки? Обычно высшие силы пытаются связаться с нами с помощью знаков. Донести до нас, что должно произойти определенное событие, как хорошее, так и плохое. Порой мы часто не замечаем, что происходит вокруг, но если после череды каких-то событий мы обращаем внимание, то относимся к этому как к глупому суеверию или совпадению. Но мы должны научиться прислушиваться, что хотят до нас донести, о чем хотят рассказать. Мы живем своей жизнью и порой не хотим что-то менять, а ведь знаки от высших сил мы получаем ежеминутно. Каждый человек видит эти знаки по-разному и также их воспринимает. Знаки нас могут предупредить о хорошем событии в жизни, а бывает наоборот, чтобы отвести беду. И происходящее события, с которыми мы сталкиваемся, кажутся нам неважными и поэтому можем не увидеть то, что может произойти». Но все мы это получаем, чтобы мы могли изменить некоторые ступени своей жизни, и если мы научимся правильно понимать или хотя бы прислушиваться, то смогли бы многое изменить в своей судьбе. Знаки судьбы. Как распознать и откуда они берутся? Большинство людей не замечает знаков, которым посылают им высшие силы. Кто конкретно имеется в виду под этим определением? Практически все без исключения люди пользуются защитой ангела-хранителя, который всегда готов наставить на путь истины и показать правильное решение в сложной ситуации. Главное услышать его. Кроме этого усопшие родственники тоже способны посылать знаки. Чаще всего они являются во снах, предупреждая о проблемах и предсказывая верные способы их решения. Близкие люди не уходят навсегда после смерти. Они незримо присутствуют в жизни своих родственников, выполняя функции ангела-хранителя или просто помогая ему. Из рассказов известной ведьмы Виктории Райдос известно, что ведьма может стать наставницей для своей внучки даже после смерти. Верят в знаки судьбы также атеисты, но их точки зрения отличаются от мнения верующих людей и оккультистов. Если верить этой теории, кроме сознания, присутствует еще и Высшее Я, которое берет на себя роль ангела-хранителя, незримого духа-наставника или духа-родственника, защищающего семью. Возможно, знамение посылает личная интуиция, которую тоже можно отнести к проявлениям Высшего Я. В целом, сложно рассказать о том, откуда исходят подсказки на жизненном пути. Все зависит от того, в кого вы привыкли верить и чье существование поддерживаете своей верой. Однако с тем, что такие знаки существуют, спорить сложно. Слишком много свидетельств от людей, которые не сели в разбившийся позднее самолет, а также не сделали иной, правильный для них выбор. После получения таких подсказок от судьбы, ангелов, высших сил или духов предков, сложно не поверить в это. Правила чтения знаков судьбы Разнообразные знаки судьбы могут быть увидены в небе, или поняты по крику дикого зверя, или услышаны в шелести опадающей листвы. Но чтобы научиться их видеть, не нужно целенаправленно их искать и драматизировать встречу с каждым не самым приятным образом. Чрезмерная зацикленность рождает одни суеверия. Внешняя форма становится важнее внутреннего чувствования. Но для правильного чтения знаков судьбы важно сохранять отстраненность. В противном случае окружающий мир просто начнет отзеркаливать ваши страхи и ожидания. Другими словами, вы будете видеть только то, что хотите или боитесь видеть но не то, что есть на самом деле. Главный орган восприятия — это внутренний наблюдатель. Молчаливое «Я» — внутренняя суть человека, который всегда знает об опасностях и возможностях, об угрозах и возможных решениях. То есть информация о грядущих событиях в первую очередь дает о себе знать изнутри, а знак судьбы — внешний и второстепенный эффект. Поэтому, если вы до конца не уверены, насколько правильно ваше суждение об увиденном знаке, спросите себя, Подтвержден ли ваш вывод чувством? А если нет, забудьте, вы стали жертвой суеверия. Хотя бывает и по-другому. Иногда мы просто не хотим верить во что-то. Например, принятое решение вдруг сопровождается дурным признаменованием, развернувшейся поблизости трагедии или ссорой, упавшим посреди улицы деревом, преграждающим путь, или птицей, разбившейся о ваше окно. Но даже в таких случаях не стоит паниковать. И если задуманное не удается отменить или отложить, следует проявить максимальную осторожность и бдительность. Зачастую этого уже достаточно для предотвращения неприятных событий. Вот несколько хороших знаков судьбы. Птичье, Птичье перо. Найденное в лесу или даже на городской улице перо служит символом защиты и покровительства высших сил. Такая находка подтверждает правильность вашего пути и гармоничность ваших действий относительно законов универсума. Благозвучная музыка. Слышать светлый колокольный звон, мантры или вдохновляющую музыку – знак исцеления и просветления. Приятные ухо мелодии на улице города говорят об эмоциональной гармонии и спокойствии. Разбитая посуда. Стаканы и тарелки, случайно разбиваясь, обрывают старые привязки к прошлому, тем самым освобождая место для новых созидательных событий. Разбитая посуда – хороший знак во время праздников, особенно благоприятный. На этой почте сформировалась целая традиция – бить стаканы на свадьбах и дня рождениях. Уверен, об этом вы уж точно слышали. А еще разбив тарелку, ваши родственники или друзья говорили «на счастье». Вдохновляющие сны. Знак того, что в вашей жизни все идет как надо. Сны с сюжетами достижения, покорения вершины, найденная вещь, решение задачи. Если в ночных грезах вы одерживаете в чем-то победу, значит в реальной жизни вы преуспеете в достижении ваших целей. Ощущение счастья. Состояние тихой радости и любви наполняет человека, когда он счастлив. И это самый лучший индикатор самых очевидных знаков судьбы. Радостные события вокруг. Если встречаемые вам люди по большинству веселы и улыбчивы, если вы встречаете компанию, звонко смеющуюся и задорно что-то обсуждающую, если в вашем окружении позитивные новости, свадьбы, достижения, празднования, повышения, обретения, покупки, значит вы вышли на верную линию жизни и вас также ожидает скорая радость. Как узнать будущего мужа? Самые явные символы любви приходят во снах. Часто будущий муж является во снах еще задолго до знакомства с девушкой. В древности было много заговоров и обрядов, которые были направлены на предсказание имени Суженого. Ими пользуются и по сей день. Если возникает большое желание погадать на судьбу, что-то узнать про будущего супруга, значит мироздание подталкивает девушку к этому. Как бы ни легли карты, что бы ни рассказала гадалка, самое важное – внутренние отношения к человеку. Если чувства искренние, не стоит ходить и разменивать их на неподтвержденные слова гадалок. Если люди любят друг друга, они это понимают, и уже некие символы и знаки им не нужны. Как распознать тайные знаки судьбы? На самом деле, знаками судьбы может быть все, все что угодно. Очень важно научиться правильно читать знаки судьбы. Может присниться сон, который вам расскажет о надвигающемся событии. Обычно такие сны называют вещами, особенно с четверга на пятницу. Сновидения могут рассказать о многом. Если вам непонятно, о чем сон, не обязательно сразу смотреть в сонник, чтобы расшифровать сон. Чтобы хороший сон сбылся, очень важно его не забыть. Рекомендуется записать его на бумаге. Спокойно проанализируйте его. Первым делом обратите внимание на свои мысли, когда проснетесь. Обычно первая мысль может стать ответом. Если вы умеете влиять на сны, вы можете сделать так, чтобы плохой сон не исполнился. ПОТЕРЯЛИСЬ КЛЮЧИ Предположим, вам надо куда-то пойти, или на работу, или на важную встречу. Но выясняется, что потерялись ключи, и после долгих поисков вы все-таки выходите, а лифт не работает или не завелась машина. То уже надо задуматься, что вам дается знак. Значит, произойдет неприятное для вас событие. Так происходит, как будто вас не выпускают из дома. Значит, лучше остаться дома. Но если все-таки вам надо идти, то будьте внимательны. Также бывает так, что когда вы о чем-нибудь подумаете и случайно услышанный разговор людей, фразы по радио, телевизору или в разговоре ваших детей и может быть настоящим ответом. ГАСНЕТ СВЕТ Если внезапно в квартире или в доме отключается свет, значит у вас совсем нет сил, пора подумать об отдыхе. Ломающаяся постоянно техника говорит, что вашим эмоциям нужно найти выход. Наши чувства способны передать все тонкости нашей жизни. Внутренние органы человека также способны давать нам знаки. Если у вас болит печень, это говорит о том, что вы в себе постоянно подавляете тяжелые эмоции. Болят ноги? Человек не может определиться, как ему идти по жизни. Знаки судьбы учимся слышать. Случайные звуки на улице, в кафе или по пути на работу иногда пронимают до глубины. Песня, звучавшая утром, отзывается в настроении и событиях дня, подтверждая, что все получится, только сделай шаг. Бывает, что какое-то слово становится ключом и ответом, и даже пение птиц может поведать об исходящем. Крик птицы. Голоса птиц символизируют новости, сплетни, разговоры, единичный пронзительный крик, печальное известие. Веселое щебетание, беззаботные хлопоты, встречи, общение. Не берется во внимание, если у ваших соседей гуси, утки, петухи. Так это не работает. Случайная фраза. Слова из песни или фильма, случайный разговор прохожих, надписи на стенах иногда будто дают ответ на давно уже мучающий вопрос. Хотя раньше вы их не замечали именно на этой стене, а быть может она появилась буквально вчера. Плач ребенка. Детский плач напоминает нам о нашем внутреннем ребенке недолюбленном, непонятом, обиженном. Если ваше сердце взволновал плачущий ребенок, этот знак соответствует позаботиться о себе самом. Возможно, вы перегружаете себя работой, чувствуете несправедливость или непонимание. Побалуйте своего внутреннего ребенка какой-нибудь радостью, подарите ему приятное развлечение или купите ему вкусненького. Окружение. Если в местах, где вы оказываетесь, нередко происходят конфликты, соседний столик отказывается за что-то платить, пара друзей решает старые обиды, уличные нищие цепляются к людям, охранники в супермаркете хамят посетителям – это знак судьбы, предупреждение о возможных ссорах. Если от ваших друзей и знакомых приходят хорошие новости, если вокруг вы видите перемены к лучшему, бизнес друга пошел вверх, у сотрудницы большое счастье, хорошая знакомым взошла на Эверест, сосед купил хорошую машину, значит и вам ждать приятных новостей. Какие бывают знаки судьбы? Знаки послания. Послания связаны напрямую от высших сил. Они предостерегают нас от беды или дают нам понять смысл нашей жизни. И Если вы сможете определить, что именно хотят до вас донести, то тогда вы сможете избежать больших неприятностей. Знаки отражения. Отражение – это то, что скрыто у нас внутри. Это наши эмоции и чувства. Если вы сможете научиться контролировать свои эмоции, то вы сможете обрести гармонию внутри себя. Знаки-ответы на наши вопросы. Порой часто пытаемся найти ответы, все время думаем, как лучше поступить в определенной ситуации. В этом случае приходят знаки, но не каждый сможет научиться найти ответ. Мы не сразу это замечаем, особенно когда очень ищем ответ, а он может быть совсем рядом. И Если вы сможете читать знаки судьбы, то будете избегать многих ошибок в своей жизни. Гадание по знакам судьбы. Гадать можно на всем. Еще в древности люди искали ответы, наблюдая за полетом птиц. В Древней Греции обращались к жрецам Аполлона. В Скандинавии смотрели на рунах, чтобы получать ответы. Еще хороший вариант на гадание по книге. Многие берут Библию, но можно и на простой книге. Обычно загадывают, что интересует и открывают страницы. По теням можно получить ответы. Зажигают скомканную бумагу и по теням от свечи смотрят, что получилось. Но самый распространенный вид гадания – это Таро. На картах Таро можно получить практически любой ответ на свой вопрос. Ведь карты могут многое нам рассказать, но не злоупотребляйте, иначе все прогадаете. Судьба посылает вам записки. Когда у нас возникает конкретный вопрос на что-то, мы невольно просим «Дай знак!» и можем получить ответ из самых неожиданных источников. Выхватываем из контекста окружающей действительности отдельные надписи и фразы. Люди, которым удобнее все воспринимать на слух, могут найти подсказку в подслушанном разговоре посторонних или в теле новостях. Звуковая реклама – это не подсказка. Другие получают ответ по визуальному каналу, открыв на бум книгу или прочитая рекламный баннер. Космос будет говорить с вами на том языке, который вам больше нравится. Причина, по которой сегодня некоторые люди не видят знаки – сосредоточенность на мыслях, на рациональном, непрерывно внутренний голос мешает воспринимать ощущения, фиксировать внутреннее состояние. Отсюда, чтобы начать видеть знаки судьбы, достаточно научиться входить в состояние внутренней тишины, перемещать фокус своего внимания с обдумывания на чувствование. Ведь чувство – это чистый знак судьбы, который отражает заряд ситуаций, «плюс» или «минус». «Плюс» – сродни архетипу Солнца и Бога Аполлона. «Минус» Принцип разрушения и трансформации. Знаки могут быть отнесены к одному, либо к другому. И в каждом отдельном случае все определяет контекст, индивидуальное отношение к тому или иному явлению. Стоит ли верить знакам, которые подсказывает судьба? Верить или не верить в послание судьбой знаков решаете только вы сами. Хотите вы или нет, но знаки предназначены для каждого человека в отдельности, независимо от того, верит он в них или нет. Но все же лучше стоит хотя бы иногда прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он больше всего вам сможет подсказать, научиться обращать внимание на знаки, посланные судьбой. Но если вы сами не можете справиться, то эксперты всегда помогут вам найти выход из сложившейся ситуации. Найти гармонию в себе подскажут, как лучше поступить. Запомните, в любой ситуации есть выход всегда. Ничего не бойтесь и будьте счастливы. Как видеть знаки судьбы? Второй шанс. О том, как видеть знаки судьбы, может рассказать ваш жизненный путь. Как часто во второй раз вы наступаете на те же грабли? Как правило, первый случай служит неким предупреждением. Он не приносит серьезных проблем, человек обходится малой кровью. Ситуация была неиспослана высшими силами для того, чтобы их подопечным был получен определенный опыт. Если же он не прислушивается к их советам, повторная ситуация может привести к более серьезным проблемам и даже закончится очень плачевно. Существует такая пословица «обиженный ангел дважды не прилетает». Так большинство погибших на Титанике уже имело проблемы с водой в прошлом. Кто-то из жертв катастрофы едва не утонул в детстве, кто-то потерял сознание в ванной. Ситуации были разными, и они должны были научить человека избегать воды. Высшим силам известна причина ухода каждого человека и даже из жизни. Но далеко не всегда люди прислушиваются к подсказкам свыше. В одном штате США по сей день стоит дом, в котором трижды попадала молния. Сейчас он необитаем и имеет славу дурного места, населенного привидениями. Первое попадание молнии хозяева сочли случайностью. Второе тоже не заставило их сменить место жительства. Третье же стало причиной гибели всех жильцов. Соседи убеждены, что они должны были прислушаться к подсказкам высших сил, которые предупреждали о неблагоприятном исходе. А еще говорят, что молния не бьет в одно место дважды. Как знать, как знать. Но не стоит после услышанного бояться молнии. Но и есть нарожом в ураган, я тоже не советую. Сны как способ передачи информации. Многие люди на протяжении уже долгого времени очень серьезно относятся к снам. Считается, что при помощи ночных сновидений Вселенная посылает человеку знаки, направляет его или предостерегает от неправильных действий. Во снах отсутствуют привычные правила. Ученые утверждают, что сновидение – это картинки, которые получаются на основании мыслей и эмоций пережитого дня. Это все всплывает в момент короткого сна. Обычно сны – это явление бессознательное, но бывают случаи, когда это определенное пророчество. Во время сна человек, как правило, ощущает эмоции, слышит звуки, чувствует боль, ожоги, запах и вкус. Сновидения бывают как цветными, так и черно-белыми. Часто сны очень оживленные. В них человек бегает, прыгает, летает и чувствует себя при этом как на наяву. Думают, что таким образом человек сбрасывает нервное напряжение. Часто сны настолько прекрасны и необычны, что не хочется просыпаться. Самые яркие красночные сновидения приходят творческим людям и детям. Людям с поврежденной психикой снятся страшные сны. В этом случае лучше обратиться к специалисту. Сны возникают на подсознательном уровне там, где прошлое и будущее человека спрятаны. Не следует на все сто верить сонникам, следует прислушиваться к себе. Но если вы увидели во сне своего усопшего близкого родственника, для мусульман обязательно на утро нужно сходить в мечеть и почитать Коран, православным сходить в церковь и помолиться, поставить свечку. Как видеть знаки судьбы во сне? Некоторые люди, которые сбежали крупной аварии, говорили, что внезапно передумали, отменили свою поездку по собственному желанию. Часть из них увидела плохие сны, часть просто поверила в своей интуиции. Не стоит сбрасывать со счетов значения дурных сновидений. Чаще всего они просто предупреждают о плохом и рекомендуют изменить ситуацию в лучшую сторону. Сновидения, которые вы видите перед важным событием, часто оказываются пророческими. Серые и плохо запоминающиеся сны не предвещают ничего особенного. Какие-то ожидания оправдываются, но и неудач не избежать. Хорошие яркие сны обещают удачу. Кошмары и сновидения, которые оставляют после себя гнетущее чувство тревоги – это предупреждение, и к нему нужно прислушаться. Можно заказать пророческий сон. Существует немало заговоров и обрядов для этого, но помните, что магия сна – дело сложное, однако ее возможности очень широки. Стоит только вспомнить сновидицу из битвы экстрасенсов, которая превратила свой талант в средство для помощи людям. Сновидческая магия поможет не только получать подсказки высших сил, но и иную информацию, которая может вам пригодиться. Толкование снов – это определенный вопрос. Значения могут быть противоположными в зависимости от сонников. Здесь будет правильным тот же подход, как и в случае с приметами. Наблюдайте, записывайте, делайте выводы. Личные толкователи сновидений отличаются самой высокой точностью. Как научиться читать знаки судьбы «Удача» и «Невезение»? О том, как научиться читать знаки судьбы, рассказали американские исследователи. Неоднократно в прессе печатались материалы о том, что около 15 пассажиров не являются на рейс, который ожидала катастрофа. Обычно этот показатель гораздо ниже, до 5%. Опросы показали, что часть людей, которые сбежали смертельного рейса, банально опоздали. Обстоятельства сложились в их случае так, что успеть на самолет не получилось. В их числе потеря документов, забытые ключи, поломка авто и другие неприятности, которые спасли им жизнь. Неудачи – это тоже подсказки, чаще всего негативного характера. Существует примета, если пришлось вернуться за забытой вещью, нужно посмотреть в зеркало, и тогда неудачи не случится. Но если возвращаться пришлось три раза, встречу и поездку лучше отменить. Это предупреждение высших сил. Если в вашей жизни случаются неприятности или задержки, не расстраивайтесь. Возможно, это помогло избежать вам более серьезных проблем, а может быть даже гибели в катастрофе. Все, что с нами происходит, происходит к лучшему. Теряются вещи, все падает из рук, пачкается одежда. Скорее всего, высшие силы задерживают вас во избежание беды. По легенде, капитан Флинт не выходит в море, если у него не получилось раскурить трубку с первого или второго раза. А герцог Кумберландский приказывал развернуть карету во дворец, если встречал двух и более трубочистов. В наше время, если у мотоциклиста-байкера упал шлем, то в этот день на железного коня лучше не садиться. Если перед вами открываются все двери, а светофоры переключаются на зеленый свет, встречаются нужные люди и случайно происходят хорошие события, вы в потоке. Вам нужно продолжать делать то, что вы начали. Вселенная вам не простит, если вы сложите руки и перестанете действовать тогда, когда она пытается вам помочь. Запомните этот настрой потока и попытайтесь сохранить его надолго. Это естественное состояние удачливого и успешного человека. Дорожная нумерология. Знаки судьбы в номерах машин Как расшифровать знаки судьбы в дороге? Существует несколько нумерологических примет, которые расскажут вам о будущем вашей поездки. Так, например, заметить машину с таким же номером, как у вас – удачи. Разумеется, абсолютно таким, как у вас, он не будет. Но цифры будут совпадать точно. Если отличаются только буквы или всего одна цифра, это тоже очень хорошо. Высшие силы благословляют ваш путь. Украли деньги, сломалась машина. Когда наши интересы выходят за рамки материального мира, придется заплатить за билет в мир духовный. Например, потерять кошелек. Или в Ашраме, или в Гималаях во время медитации вам пришло смс, что у вас со счета неведомо куда вдруг списалась 1000 евро. Как будто тебя заставляют пережить ситуации, которые были твоим заблуждением. Жадность, зацикленность на карьере и деньгах. Предполагается, что в момент духовного просветления мы должны не просто потерять какую-то сумму, но сделать это легко и с радостью. Нечто подобное происходит, когда мы замахиваемся на что-то или кого-то рангом выше. Гипертрофированные амбиции часто провоцируют потери, связанные с поломкой всевозможной техники, особенно чувствительны к тонким материям автомобилей и сантехника. Почему? Я не знаю. Может мы просто подсознательно ассоциируем себя со своим автомобилем? Или с краном с водой? Вообще, языческий архетип приносить жертву сидит в нас очень глубоко, на подсознательном уровне. Если где-то было хорошо, нужно заплатить. Кинуть в фонтан монетку, дать щедрую милостынь, забыть в отеле косметичку. А еще бывает так, что любимая вещь накапливает твое состояние, в том числе отрицательное. Кудриница, например, или визитница, да что угодно. Тогда происходит сброс, вещь попросту теряется. Вдруг нашли давно потерянное. Когда неожиданно начинают возвращаться давно потерянные вещи, это знак, что в вашу жизнь вернулся порядок. В первую очередь это касается документов, которые этот порядок и олицетворяют. Найденная фотография или ракушка с берегом моря, случайно обнаруженная в сумке – это уже знак напоминания, отсылка к личной истории и, возможно, предвестник какой-то ситуации в ближайшем будущем, определяющим в данном случае не изображенные на фото человек или место, а состояние, с которым они у вас ассоциируются. Такие знаки очень конкретны и не нуждаются в трактовке. Мы прекрасно знаем, о чем они говорят нам – самое верное – Первая — нескорректированная логикой ассоциация, и готовы пережить эти состояния снова. Встали с левой ноги. В астрологии есть такое понятие «Луна без курса», период, когда мы начинаем проезжать свои повороты, спотыкаемся на ровном месте и вообще все валится из рук. Серьезными делами в такие моменты заниматься не рекомендуется. Ничего опасного не случится, но ну и толку никакого не будет. Самое разумное – затаиться. А когда ситуация наладится, продолжить с той же точки. Однако трудоголикам до ритмов Вселенной и Фас Луны дела нет. Остановиться самостоятельно они не могут. Их приходится тормозить искусственно. Для этого у космоса есть много способов. Организовать потопу соседей сверху, не дать завестись машине, устроить пробку на ровном месте или мини-ДТП. Пустячное дело, но разбираться придется до самого ужина. Ничего не получается! Классический случай – попытка дозвониться до кого-то, у кого хронически занята линия. А если не занята, то он вышел на обед или забыл телефон дома, на работе у мамы, у любовницы. Или утопил в озере Байкал. И так до бесконечности. В рабочем порядке мы, как бы нас это ни бесило, будем продолжать тщетные попытки. Это входит в наши должностные обязанности. А в жизни нужно ли ловиться в запертую дверь? Психологи считают, что нет. «Я всюду опаздываю!» Для более или менее пунктуального человека опоздать на важную встречу – позор, дважды опоздать – скандал. А если полоса опоздания затянется, может показаться, что вы слишком медлительны и вообще в прямом смысле отстали от жизни. На самом деле это действительно знак, но означает он совсем другое. Может вам показывать, что вы выбрали неверный путь, или что жизнь изменилась и в новых условиях сделанные вами когда-то расчеты уже не работают. На меня все бросаются. Если вдруг на вас, не сговариваясь, начинает нападать муж, коллеги, дети, старики и собаки, как в фильме «Начало с Ди Каприо», реальность становится агрессивной. Проблема, скорее всего, в вас. Вы и есть источник скрытой агрессии, провоцирующий агрессию со стороны других. Но бывает и так, что враги дислоцируются в отдельной взятой точке. Например, в музее, где вы в первый раз и ничем предусудительным не занимаетесь. Тогда это знак, вам сюда не нужно. Будьте осторожны и при первой же возможности покиньте помещение. Заключение. Вселенная посылает сигналы всем, даже тем, кто совершенно не верит в судьбу. Самое важное – научиться видеть и понимать эти послания. Человек должен внимательно прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу, развивать интуицию, и жизненный путь станет проще и легче. Улыбайтесь, и Вселенная улыбнется вам в ответ. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, и вы не пропустите менее серьезные и интересные видео. До новых встреч, пока!